И всем привет, с вами как всегда пиксит. Ты сегодня со мной кто? Артепчик. Или по-русски, иксикак... -сек Пь ⁇ Можешь <evotique> откнуться, пожалуйста. Я... Мы только начали приветствовать, он уже заржал. <свист> как мне эту пору сегнул, маниса? А? <свист> Братан, а что бы ты делал, если бы у меня дико на Ютубе был... Арабский. Шибом в смысле. <свист> Я бы просто тебя, Артем, назвал. Короче, <свист> не мешай начать видос. Просто не мешай. Короче, вот, иди за мной, короче, братан. За мной, Пороси. Короче, мы сейчас спускаемся с этого здания и бежим в кентер. Потому что сегодня у нас обзор моей новой игры Аватара Эдитара. То есть вы здесь можете создать свой аватар. Здесь более 10 тысяч вещей. Вы можете примерить еще я буду обновлять хотя бы раз в неделю по 10 вещей добавлять каких-нибудь хотя их тут и так зафига зачем их вообще добавлять но я их все равно буду добавлять вот и вот посмотрите какие мы скины сделали покажи покажи какой ты скин сделал вот у меня вот такое вот все кстати ну вот и вот такой у него скин, и такой у меня э -э и в чем собственно сейчас заключается видосик в том что сегодня мы сейчас наложим на себя динозавра, да, и у нас будет человека динозавра. Это магия. без рофла. На счет три, я запускаю превращение в динозавра. Так, подожди, как пишется слово динозавр? В командах же только что из видео. Двар, гигант, нет, не то. Вот, Дина. Ты какой спит? спит нормальный, поставь. Динозавр. спит Ал 25. Куда пошел? Посмотри на меня, братан! А ты на себя посмотри еще. У меня во рту бабочка. У меня во рту бабочка. Лучше бы на поставил. Назад посмотри. На поставил. <смех> назад посмотри. <смех> стой на месте, на месте. Стой. Вот стой рядом со мной. вот Смотри в камеру туда, куда я смотрю, пожалуйста. Я еще одну превьюшечку сделаю ржачную. Ну куда пошел-то? Ты посмотри, как динозавр танцует. танцевал жестко. Короче, пошли за мною. Да посмотри, как этот динозавр ходит просто. Угар вообще полный, да, братан? На себя посмотри. Короче, сегодня я пропишу специальную команду для разрабов. А именно, Balding Tools. И сегодня мы будем кататься на тележке, или точнее, кататься на машинке, поэтому... Давайте выберем нашу машинку. Это будет полицейская первая. Еще у нас будет Ржука Мордука, часть четвертая, но не буду спойлерить. Так, иди сюда, суслик. No Вот, у тебя есть теперь ноу-клип. Поставь себе на скорость на 25 где-то. Поставил. Мне тут надо кое-какие действия произвести. Так, и... Так, где замок? Вот сюда, и так. все я могу... Побольше делать... сделай! Шо? Уйдю эту побольше сделай! Какую? И какую, блин? все я машину... Вот нав... эту вот! Я машинку наверх повесил. А -а -а. И от И отверху мы ее сейчас будем... А. На ней жестко издеваться. Вот. А именно сейчас будем ее кринжо кринжовый делать. Прямо настолько кринжовый, столько вам не снилось ни в одном сне. Интересный вопрос к как титан называет делает название видео? если если, блядь, он клавиатуру сломал? Брэх! Очень гениальный вопрос, я вам могу сказать. Ответ нам на него даст что, правильно, Google. А именно, что он заказал новую клаву за 1 триллиард рублей. Так как он миллионер. Смотри, кажется, что машина сверху э, обычная. Но если, если посмотреть сбоку. А ты где, кстати? Сверху. Где? Тебя нету тут. Что ты меня обманываешь? Ну, а если посмотреть сбоку, то этого вообще же <laughs> А что реально? Ой, я тебя вижу, братан. А теперь я поднимаю эту тачку, и она становится... Чего? Шо? А, все. Ясно, понятно. Так, не надо его сильно выделять. А, Проверять я, конечно же, его не буду. Так, ну давайте напишем такую команду как SizeAl 10. А. Вы... Много? Size Восемь. Все, я уменьшил нас. Все, ты можешь нормально ходить хотя бы. Да, могу. Ну все. Кстати, я вам еще там... Если по этой карте еще будут какие-то обновления или еще какая-нибудь ржака морда, не знаю, какая-то часть, то мы еще сюда вставим мемочки. Ну, я не буду сюда сейчас мемов вставлять, но у нас они есть, и вы их можете посмотреть по ссылке в описании. Да, я там... На все мемы оставлю ссылку в описании, можете скачать <как> картинку и посмотреть и поржать. У <как> вас осталось 4 мема таких, да, братан? Да. Я тебе... Кстати, смотри, я на тебя на изи, к тебе на кресло пришел. Го ко мне на кресло. И там точно такой же немец, только на месте Артема там сидит другой динозавр, а именно я. Я, короче, на заднее сиденье, а ты, это, там, рули. Понял? Ага. А себе я вот поставлю сайз... Сайз-Ал-10. Я опять сплющился. Сайз-Ал-8. Меня руль сплющивает. Всё. Поехали, динозавр за рулём. Динозавр, едем, да. едем в соседнее село! На дискотеку! Едем. Едем Через три, два, один. <звы> Давай, Можно петь, пожалуйста? Вы что, взорвались барабанные переподки? Нет, просто на видосе это будет не очень хорошо слышать. Ясно, понятно. Сильное заявление, но проверять я, конечно же, его не буду. Братан, ты что с сделал? Почему он говорит, дымит? <звук> Почему у тебя движок дымит, братан? Ты что сделал с тачкой? Я ничего не делаю. А ты что сделал? А как, кстати, да, обратно сидеть? Просто активируешь ноу-клип и пролетаешь. Тут типа бордюр такой, видишь? У меня нету. Э, ну ладно. Короче, я теперь пошел рулить. Что-то тут у нас все горит уже нафиг, поэтому я пишу такую команду. size 7. Все, я вот такой вот маленький динозавр сижу за рулем. С таким вот хвостиком. И у нас тут все дымится. Все, я еще починил тут. Сейчас будет полная жука-мордука. Миллиардная часть. А, а сделай э, эту машину э, шир, шириной, как не знаю у кого. Братан, что тут у нас машина горит? Движок горит, спасай. Ведро воды неси. Братан. Ну вот иди сюда, машина горит. Движок горит. Вижу. Чем я его тушить-то буду? В, в, в, во времена динозавров не было ни хера. А вода, ни ну воды, что? ни жратвы, вообще ничего. Ни воздуха даже. Нет. И давайте даже погуляемся по вот крыше нашего. Можете даже из этого мем, кстати, сделать. Я сейчас покажу вот этот мем. Спид ми на соточку поставлю, чтобы быстрее бежать. И просто посмотрите на этот мем. Отойди, пожалуйста. Вообще, уз из кадра выйди прям вообще, исчезни. <свят> И посмотрите на этот мем, короче. прям рейл угарно, вот. <свят> фултуру, <свят> фултуру. Потом отправь мне, мне этот мем. Я сейчас сниму дополнительный видос в Роблоксе, как я иду. я заснял такой мини-видосик дополнительно на видосике то есть я снял видео на видео чего это как но так как наша машина не может летать по законам физики поэтому абулим лакен флай че стачка-то мы а, мы не в жопе мира. Просто наша тачка гигантская для этой жопы мира. Вы просто посмотрите настолько, какая она большая по сравнению с этим городом. Это просто ничто. Куда? Как рулить? Куда, куда тачку? Прием, у нас тачку... Угоняюсь. Абули в лаке двой. Абули Так, я перезагружаю карту, тут одно недоразумение получилось. Вот, и... и... Пов ты попал в древнегреческие времена. Кстати, а ещё... динозавры раньше были э, выше многоэтажки. Вот примерно, вот сравни вот это вот с вот эти вот здания, которые я сейчас стою. Я нас переспавнил, и пошли обозревать другие здания. Хочу посмотреть, что тут еще есть в этом Я городе. хочу тебе показать. Шо? Ой, э Надо. Ну ладно. Какой-то лысый глобус мне показывать будет город, пошли. Пошли. Yeah. Um, я в закулисье, братан. Yeah, my... Ты как это сделал? Че yeah, my... топнуть в это закулиссие? Yeah, my... Смотри, yeah. мы в закулисси, yeah. братан. Только как открыть дверь. Если вы не можете открыть дверь, просто возьмите и откройте дверь. Э, ты че читак? Ты как-то связан с Даркнетом? Э, не просто связан, я им управляю. Смотри, какая тут еще нычка есть. Иди сюда, сюда, иди. Сюда! И пошли вниз. Видишь, тут типа ничего нету. А мы вот так проходим и тут ничего нету, там просто тупик, поэтому я иду на высотку. Маме помогать, Степа, пока. Маме помогать. Ну, вот такой, думаю, коротенький ролик вам зашел, надеюсь... Вам он понравился, с вами был как Потом всегда... Потом этот отправь где? Отправлю. С вами был как всегда Пуксет. Всем покидус. Айдиос.